Ой, а не шум, Йоу, Си выс ОС, ну шо. Все вы с трубы сайн до высит. ОС. Здесь но. Что это было? Нет, серьезно, что это было? Я, если честно, сам не понял. И да, смысл в этом видео столько же, сколько смысл в, в моей жизни. Так что можете свободно ставить этому видео дизлайки. Ну, конечно, лучше лайки. И с вами был, как всегда, Андрей. Всем пока. А также смотрите другие видео. Замцем нолинка зима